имевших место на инском участке фронта, в которых принимал участие и я, Тихон Огурцов, Щитобот. Это было прекрасное утро. Получив назначение, я направлялся в свою часть. Я шел по лесной дороге. Несмотря на то, что здесь прошли недавние бои, только ветер нарушал тишину этих мест, до да птички, которые циркулировали в воздухе. Как вдруг мне показалось... И быстрый ветер Вешняя земля, пусть живет на свете молодость моя. немного не того присесть разрешите приземляется трава не моя Мерси. это была очаровательная девушка если можно так выразиться ангел в звании ефрейтера это не головастика, а уже лягушка. А во-вторых, я вообще ограниченно голодный. Мне сырость противопоказана. Ах, сырость. Садитесь. Мерси. На здоровье. Далеко следуете? Следует только поезда и королева, а я иду. А, ну да, а куда? Сейчас скажу. В венском направлении. Извините. Кто это у вас приклеит? Герой Советского Союза, лейтенант Крошкин. Знакомый? Вырезала журнал коснормейцев. А, -а, а ну и ничего особенного. Как ничего особенного? Вы посмотрите, одна улыбка-то что стоит. Улыбка? Ставные зубы. Да? Да. А вы что, зубной врач? Нет, я крыльяковод, любитель. Даже и пугливый, как кролик. Ведь здесь фронт. А я привык к тишине. Ведь я даже до войны работал в санатории Тихий отдых в Гурзуфе. Такая там была тишина, что даже было слышно, как у бухгалтера за соседним столом в звенит. Ну и не смешно совсем. Вам далеко? А вам зачем? Вы понимаете, я ищу хозяйство семи баб. Нам с вами по пути. Вот. Хозяйство семи баб. Точно. Растворю я. ...так до егидом, как будто неплохо... Товарищ старшина, где комендант? Минуточку. Я не буду страдать ни о ком. Комендант слушает. Товарищ гвардия старшина, нам нужен командир объекта. Товарищ Семипап, Командир объекта, товарищ Семипов, вас сейчас примет. Колосяк, не пустяк, ничего, что в летах. Для него одного, для него одного, все деревья в весенних сенних Я страдал, я мечтал, и, конечно, и Я добряк, холостяк, я добряк. А этот добряк холостяк ничего, симпатичный. Ага. И местечко как будто тихое. Травки, ромашки, птички летают. Хорошо. Травками, ромашками можно любоваться дома. Ах, а я так мечтала о переднем крае. Пойдите. Слушаю я вас, товарищи. Видите, товарищ. Прошусь, я буду. Высказывайте. Видите товарищ комендант, нам нужно самого командира. Товарищ Семибаба. Командир объекта гвардии старшина Семибаб вас слушает. Товарищ гвардия старшина, красноармеец Огурцов явился, так сказать, для дальнейшего прохождения службы. Пожалуйста. Явился, значит. Так точно. Явиться может черт во сне, а красноармеец не является, а прибывает. Понятно? В общем и целом понятно. Не в общем и целом. А как докладываете? А голос? Что это за голос? У КЗ одолжил? А стоите как руха на коньках. А, так это от сапог. Видите ли, дело в том, что данные сапоги мне немного велики. А данные заправочку у вас тоже от сапог? Пойте заложить по форме. Есть. Балерина. Слушаю вас, товарищи Фрейтер. Сифрейтор Коломякова прибыла для дальнейшего прохождения службы. Молодец, Сифрейтор. Красноармеец Огурцов, вот учитесь. Товарищ гвардии старшина, красноармеец Огурцов явился. Ой. Прибыл, прибыл. Прибыл, прибыл для дальнейшего прохождения службы. Эх, горе ты мое. Ласточка слушает. Что? Опять разведчик? Порядочек? Ничего, скоро пройдете у меня высшие вечерние курсы. Расквартировывайте за печкой. Дорогая бабушка, мне ужасно не повезло. Я так мечтала о переднем крае, а попала... А вы знаете, мне кажется, что этот товарищ семи баб немного того, ненормальный. То ругается, а сейчас вот игра... Хотя, по после... мнению, это бывает. Вы не согласны? а попала на какой-то столовой аэродром, где кроме кукушки, да и то на часах, ничего не услышишь. Да, птички, птички. Птички, птички и невоспитанные нестреевики. Ах, извините, очень трудно в махни, как иголкой в нитку не попаду. Ну, давайте я вам помогу. Ради Бога. Самолеты. Ага. Порядочек, фрицы идут, сейчас нас бомбить будут. Сороканожки, простишь, Царство Небесное. Я, Царство Небесное, обалдел совсем. Сейчас, сороканожки, Есть спящая красавица. Синитки в боевую готовность. Есть! Нитки боевую готовность. Ты умный, кто свет? Я притор, Зажечь все фонари. Есть. Товарищ товарищ. Я надеюсь, вы шутите. Ведь вы же понимаете, они своим огнем привлекут на нас внимание противника. А? так, <связь> ей-богу? Привлекут. И хорошо, что привлекут. Так и надо, миленькой, Привлекут шутки. Какие могут быть шутки? Так сейчас дадут, что мальчики оближешь. Слушай мою команду. Одеть каски, взять фонари. Кто-то из нас сошел с ума. Приказываю беспорядочно бегать по аэродрому. С зажженными фонарями. Понятно? Понятно. Стой! Никак с него пошли! Забри и слушай мою команду! Бегите! Вы туда! Квоздарев! Сюда! Огурцов! Работай в норябе. Работайте снорями, работайте, работайте. Паники больше, больше паники, а ведькованы паники. Что с вами? Очки. Мои очки. На объекте паника. Помпить? Когда начнут пампить, можете ложиться. Паники больше не надо. Больше паники не бывает. менее 20 советских самолетов сожжено, на аэродроме началась паника. Ага. Послать большие козлы опытного разведчика с радиостанции. Необходимо все время свежая информации. Это должно быть очень важный и активно действующий объект. Говорит ласточка. Товарищ гвардии полковник, докладывает гвардии старшина Семибаб. Сегодня ночью юнкерсы бомбили наш объект. Так точно, штук 30, налет противник удался полностью. Наших самолетов разбито в щепки, Сколько? Десять, десять, колтись, это и тяжело. Виноват! Виноват, товарищ гвардий полковник. 13. Так точно. Ха. Спасибо за поздравления. Служим Советскому Союзу. Вы слышали? Скажите, может быть этот бред мне снится? А? Я не знаю, что вам снится, а мне снится бабушка, не мешает. Разберем проведенную операцию. Сколько у нас воронок? 121. 121. Никуда не годится. Нельзя давать противнику поблажки в этом вопросе. Раз прилетел, голубчик, и на нас все полностью. Вот когда я работал под Сталинградом, вот эта ночь была. За одну ночь добились 400 воронок. Но какая ночь, вспомнить приятно. Луна, звезды, фугаски сыплются, и все на нас. Красота. А я предполагал, что хозяйство семи бабы, так сказать, в хозяйственном разрезе. Ну, там кролики, цыплятки разные. А вы что, дрессировщик? Нет. Любитель. Я вижу, что любитель. Любитель. Я у себя в команде этого не позволю. Тоже знаю вас, циркачей. Хозяйство Семибаба – это ложный аэродром. Понятно? Вот. Ну что, прыгай. Эх, вот. Вот так мы работаем по мере наших сил. Ну что, смеялась? как настоящий. Безотказно! Молодец, бомбардир, молодец. Бомбардир. Товарищ, это что, что такое? вы нас совсем за ребят считаете. А что такое? Какой же этот дурак будет скидывать бомбы на ложный аэродром, да еще полностью. А я так думаю, что нужно сделать так, чтобы не только дурак, но и умный не догадался, что это ложный аэродром. Тогда на настоящий аэродром ни одна бомба не упадет. Молодец, Ефрейтер. Вот как надо обострять и ставить на ребро вопрос, товарищ боец. А еще любительный давай. Вот гляди, вот стоят наши самолетики. Вот прилетел немецкий разведчик с фотолейкой. Раз, щелкнул. Прилетел завтра другой. Два, щелкнул. Поглядели на пластинки. А наши самолетики стоят в той же фигурной позиции и без движения. И понял тогда немец, что все это у нас здесь ерунда. Обман. И фанера. И тогда можешь разводить здесь кроликов там цыпляток разных. А надо, чтобы мой аэродром жил полной боевой жизнью во всей России. И самолеты, чтобы двигались как настоящие. Вот. А для этого смекалка нужна. Эх, солдат, солдат, хрипкой ты, как я на тебя погляжу. Полковник приехал. Уступайте ну, спать. Сейчас меня ругал старшина, и совершенно справедливо, но не совсем уместно, так как это было при девушке, которая мне... Чего только люди не придумывают, да? Ложный аэродром. Мне нравится. А мне не нравится. Чего? Ложный. А меня с детства учили, что лгать некрасиво. А меня с детства учили презирать трудно. Ага. Это что, намек? Угу. Uh -huh. Ага. На меня. Ага. Uh -huh. Ага. А я не трус. Я просто не привык, когда меня бомбят. Да, оригинально. Я привык к тишине. Что вы говорите? Вы не любите фугасных бомб? <laughs> удивляюсь. А я удивляюсь девушкам которые влюбляются в незнакомых мужчин по фотографии, Да? Да. Тем более, что, как правило, все уроды на фотографиях получаются красавцами. Подарите мне вашу карточку. Представляю, как вы на ней хороши. В таких случаях наш главбог говорил, я ответил бы, если бы нашелся бы. Ох, и нелепые же вы! Ну давайте я уж вам помогу. А вы запомните, что девушкам нравятся настоящие парни, а не тюфики. Между прочим, это намек и именно на вас. Назвала тюфиком. Не дурное начало для романа. А? Он с фотолейкой, а мои самолетики стоят без движения. Понимаю, понимаю. Мы вас скоро механизируем. Товарищ гвардии полковник, может быть, можно пока создать видимость усиленного движения по направлению к моему аэродрому? Ну, там пустить грузовики, бензозаправщики пустые. Правильно сделать. И срочно организовать аэродром засады. Нужно посадить звено наших ночников и звено французов. Ага, которые займутся перехватом немцев. Точно. Ну да, понятно. Вот у деревни малые козлы как раз и оборудована площадка. Товарищ гвардии полковник, а вот они уже идут, француз на посадку. Говорят, боевые ребята. А представь себе, водки не пьют. Ну? Ей-богу. Пьют коньяк, причем э, рюмочками. А где его взять -то? Да там петухов где-то копается в НЗ. Ясно. Примем, как полагается, товарищ гвардии полковник. Есть, а, черт, уже идут. А я, понимаешь, к речи не приготовился. Да они все равно ничего не поймут. Они ведь по-русски не бумбу. Да нет, я хочу их, понимать по-французски приветствовать. А, -а, а, Ванечка, ты не волнуйся. Знаешь, -а -а. ты говоришь, что хочешь. Ты главный больше души и рук. Ну, ей, богу А, -а, -а. ансамбль. Вот, вот. Контр. Ага, -а -а. есть. Далю ансамбль, Контр. Будет исполнен марш друзей. Соло пуга в кино. Oh, только рюмочки. Бешерзами. Бешерзами. Словье ли веню таун нотро пеи. Понимаете? Ну, серу контант. Так сказать. Телитю ансамбль. Понимаете? Так сказать, кунтр. Дорогие боевые друзья! Благодарю вас за такой теплюшкин, тепленький, хороший встреча! Мы будем тратца... Мы будем тратца... Улипка до смерти. Командир эскадрилий старший лейтенант Крошкин. Командир эскадрии Норманди, ютно де ла Очень приятно. Ну, а теперь, друзья, прошу вас к нам, так сказать, на веранду. Выпьем там по рюмочке коньячку. Рюмочки? Коньяк? Ну-ну-ну-ну-ну. Коньяк это напиток для... Девица! <реш> Таскайте водку! <реш> Лучше! <реш> На фронте все наоборот. Чем тише ночь, тем коварнее это спокойствие. Дежурная! Опять разведчик! Так точно, товарищ гвардия-старшина, разведчик! Товарищ гвардия-старшина! Слева из-за ракета! Тройная, не наша. Не иначе как помощничек завелся. Эх, только бы не раскусили. Окурцов, что? Опять что? Тупи, как надо печать? Я? Я? Всю бумагу мораешь? Принимайте шурство. Есть. Но куда я его? Ох. А вы, товарищ Калмыкова, проберитесь к тому леску? И посмотрите, кто там иллюминацией занимается. И проследите. Есть! Автомат возьмите с собой. Да нет, товарищ Гварда Сшина, так лучше. Но действуйте, только осторожнее. Есть, товарищ Гварды Сташина! Тихон, я тебя перестаю уважать. Ты все мемуары пишешь. А девушка ночью одна на разведку. Чего уж не Меня сменили. А зачем вы здесь? Товарищи трейтеры, я не могу вас оставить открытым. Надо его спугнуть. Немедленно возвращайтесь отсюда. Тогда возьмите эти автоматы. Я вам говорю, немедленно возвращайтесь на инфодром. Каваляр. Иду, сейчас иду. Мне как раз нужно делать панюк. Вот и делайте. Внимание, внимание! От хозяйства Семибаба-30, Юнкерс. Сологи в пост. Немцы нас бомбили до утра, и снова меня ругал Семеван. Но, слава богу, она наконец вернулась. Он в деревню, я за ним. Как? Выяснила. Из госпитали, говорит, направляется в часть. Как так. Прихворнул, говорит. Ага. Я остановился у колхозного пчеловода. Арестовать бы его надо было. Арестовать? А зачем арестовать? Арестовать мы еще успеем. Штат у нас небольшой. Пускай-ка голубчик и поработает на нас. Где штат, да? Да вот только аэродрома его нельзя подпускать. Боже, сохранить. Вот что, Дефрейтер, ага. ты поди помоги огурцу, а потом мы с тобой побеседуем. У меня на этот счет есть кое-какие мыслишки, ладно? Есть, товарищ гвардия, старшина. Ну, действуй, только бы не раскусили, эх. Сарганожкин, Я. вы что, расселись, спать после войны будете? Заливай! оливаем, <Слышко> <Алеваю. Слышко> день заливать! Ах <Слышко> ты, орла есть. Это вы меня хотели спасать? Да. Чуда вы, ведь он же мог бы вас одним пальцем. Тюха готова. Не скажите, Антонина Павловна, я не такой слабый, как кажу. Я вот, например, могу вас одной рукой ну? поднять и пронести хоть до самого гурзуха. А там солнце, море, белеет с одинокой. голубом. Да. И только прибольше умеешь. Точно. <смех> я никогда не была на море. А говорят, красиво. Да. Но вы, Антонина Павловна, еще красиво. Но это вам только кажется из-за неполноценности зрения. Да нет, я это сердцем чувствую. Ну вот что, разговор о сердце я приказываю отставить, как старший в команде. А насчет моря это вы хорошо сказали. Ну что же вы стоите, Заливай. И наконец После беспокойной ночи наступило утро, но события развивались. В чем дело, Жанн? А? Почему мы решили плюхнуться здесь? Я немного увлекался на бой. Кончились, горючий. Надо кого-нибудь разыскать. О, джабль. Вон человек. Это горючий темперамент. Есть кто-нибудь на старте? Послушай. Хэлло, а. где я могу получать сэнгзин? Сэнгзин, это чучело. А, мэшэ... Где я могу получать бензин? Да нет, это чучело, ну муляж. Чучело, бензин Чучело. Чучело, ты меня подвело. Есть тут кто-нибудь живой? Дежурный по объекту и трейдер Калмыкова. Товарищ офицер, вы откуда? А мы оттуда, с неба. После драки сильно вынуждены. Здесь садиться запрещено. О, смотри, какая строгая. Разве вы не знаете, что нас каждую минуту могут бомбить? Мы знаем, Бум. что в хозяйстве Семибабов все ложное. Точно. Скажите, девушка, может быть, вы тоже не настоящие? Это к делу не относится. О-ла-ла, какой славный Семибабушка. А глаза? Ой, Глаза тоже не при чём. Чем могу служить, товарищ офицеры? Видите ли, у моего друга, старшего лейтенанта Ла-Хошель, темперамент, поэтому весь вышел. Бензин. Точно. Сейчас я выясню. Будем счастливы. Ой, вы не герой Советского Союза. Как ваш фамилия? Крошки. Откуда вы меня знаете? Нет, нет, я так. Я сейчас побегу выяснить насчет бензина. Благодарю тролесно, дедушка. Девушка, сыса, Ваня. Ваня, вы хотели улетать, так улетайте, я сам заправлюсь. Нет, нет, сам. нет, ну зачем же, нет, нет, мы вместе воевали, вместе и полетели. Вместе? Хорошо. Пришлите бензозаправщик. Бензозаправщик, говорю. Ну да, вынужденная посадка. Говорит дежурный поэродром аэродрому из фетор Калмыкова. Огурцов, примите дежурство. Есть. На аэродром? Приземлились два летчика. Славные ребята. Между прочим, один из них герой. Вы все мечтаете о своем герое. Но, смелюсь заметить, чудес не бывает. Бывает. Нет, не бывает. Бывает он здесь. Где здесь? Смешно. Гефрейтор! Гефрейтор! Вот он. О, о. Рожденный летать ползать не может. Гефрейтор! Вы знаете, мне кажется, что мы давно с вами знакомы. И мне тоже. Вы уже целый год у меня в сундуке. Где? В сундуке. о oh, ла Сундук. Лемор консерван сундук. И совсем даже не то, что вы думаете. Мадемуазель, я семья позволяю. Виноват. Мы себе позволяем. Я семья позволяю. Мы себе позволяем. Здравствуйте. Пожалуйста. Я себя позволяю. Протаскать вам, это Прустушкин, цветочек Рома э, Ромашишки. Ромашки? Сыса, Ромашишки. Вот, коман, коман, Вот весь мой добрый сундук. Сердце. Сыса. В честь нашей хорошей познакомства вам. Колоссальный подарок. Вот если к этим Ромашишкам еще немножко прибавить шалфею, здорово говорят, помогает от зубной боли. О, oh, зубной боль, но-но-ну. No, no, no. Это э, любит, не любит, в общем, правильно. В общем, спасибо. Бензозаправщик выслан, сейчас будет здесь. Прошу вас. Что приятель? Зубаль. Он бывает. Он определенно он. И почему ты не герой, Тихон Петрович? Ну вот, пожалуйста. Не успели прилететь, и уже ромашишки. Ромашишки, ромашишки. А ты вот не мог догадаться. Тихон Петрович слушает. Кто? Тиша. Какой Тиша? Красноармеец Огурцов. Есть доложить по форме? Тиша, еще щитовод, скажите. Ну что ж поделаешь. Это не с тихий отдых. Я понимаю. Товарищ гвардия старшина. У телефона дежурные по объекту красноармейцы огурцов. Доложите, что самолеты заправлены, могут вылетать немедленно. А что могут улетать немедленно? Хорошо? Я не спрашиваю хорошо или плохо. Я говорю, доложите, что самолеты заправлены. Есть доложить самолет заправленный. Немедленно! Демный ползать летать не может. Самолет <свист> отправлен, можете улетать немедленно. Тонечка, И именно немедленно, товарищ старший лейтенант, нас каждую минуту бомбить могут. Можете быть свободны. Есть. Тонечка, в честь нашего познакомства, как говорит мой друг француз. Приходите завтра поболтать к обрыву возле корявой березы. На. Не знаю, товарищ старший лейтенант, смогу ли? Мадемуазель! Мадемуазель, одна меню! Да ну ладно. После ужинатокчайского 20.00. Очень прошу. Постараюсь. О, ловко. Мадемуазель, 22:00 я буду ждать вас вон у той мельницы. Если вы не пройдете, я повешу на ток крыло... Беднягу, Рошель, и вам придется много плакать. Спасибо. Придется поплакать. Не обещаю. Я слыхал, я слыхал. Буду ждать, помните? Она бесстрашна, я рядом с ней хожу с жалким парнем. Эх, парень, парень, ничего не поделаешь, Тихон. 3 июля утра Видел ее героя. Баланс не в мою пользу. Зубы, к сожалению, у него настоящие. Тонечка, товарищ ефрейтор. Разрешите доложить, вы мне очень нравитесь. И мы заточим очень безумно. Как же так? С первого взгляда. Ну, что ж, бывает. А? Здравствуйте. А дедушки нету? Нет. А вам зачем? За воплитку не найдется ли, а? Для такой барышни, конечно, найдется. Присаживайтесь. Спасибо. А вы оттель будете? Постановись. С аэродрома. О -о -о. Ага. Ну, как в армии служится? Да ничего, в деревне лучше, по Ванюшке скучаю. Жених? Нет, селок. Селок. А вы, случайно, не летчик будете? Нет. Не летчик? Артиллерист. Да. А у нас на аэродроме залетчики все больше. Да, но только гордые такие прям не заговоришь. Ну ка среди арон летают. Вежливость потеряли. Ладно. Потом мы артиллеристы народ. Портовый. Угощайтесь с метком Спасибо. Ладно. А вы что сегодня вечером делаете? Ну да нет, я к тому говорю, вы баночку оставьте, а вечерком приходите к ручью, я метку принесу и погуляю. Хорошо, приду. Одну минуточку. А как вас зовут? Тоня. Так вот, Тонечка, никому ни слова. Небось не дурочка, понимаю. Тонечка, придете? Обязательно. Мое хозяйство важное, и для врага беспокойное, говорил старшина. А пока нас окончательно механизируют, надо самим шевелить мозгами. Но ум хорошо, и посмотрев в мою сторону, добавил, а полтора лучше явный намек. Кубанские казаки не подходят, романовская отца все не то. Сама садик я садила. сама садик я садила сама. Трофей, не читать. А вот здесь-то как раз что-нибудь и подойдет. Самоучитель. Самоучитель. Сто советов хорошего тона или как вести себя в высшем обществе. Интересно. Одну минуточку. Глава третья. Как быть красивым. Чтобы иметь так называемую внешность, необходимо две точки. Одну минуточку. В черным брюком в полоску Идет галступ кискис, кискис, -кис", черная ляфа и мягкая задумчивая улыбка. Интересно. Кискис -кис у нас будет бомбардировщиком. К блондинкам нужен другой подход. Интересно. Эта масть требует нежности. Рекомендуется посмотреть в глаза предмету своей любви и слегка, наклонив голову влево, ага, по возможности бархатным голосом сказать, мадам, я хотел бы быть птичкой. Порхающий возле вашей шляпки. Тьфу, неужели когда-нибудь девушкам нравилась подобная чепуха? Штурмовать далеко моря. Пархающая птичка у нас будет есть ястребком. собственно минут желаю удачи 22 нуля минут а пусть даль надо было раньше ку-ку ку-ку-ку-ку а вот теперь я опоздала расвела сирень черевка в саду на мое несчастье на мою беду я в саду хожу, хожу, да на цветы гляжу, гляжу, Но никак в цветах, в цветах милой не найду. Я милой не найду, войне найду. Притро за рукой Слышу голос я Любимой, дорогой Ты цветы оставь, оставь Да пусть они в цветах, в цветах Лучше мы в саду, в саду Да скроемся с тобой, Мы строимся с тобой Вдвоем с того Боем с того Тоня, Жан. Слышь ты! Объехал на вороных, как говорят французы. Да, плохо. Эх, чучело, чучело, никто к тебе не пришло. Тонья? Ванья! Жакошель вам труба! Это летчики на нашем аэродроме играют. Вчера их прибыло. Ух, сколько! Ух, для вас, наверное, пять человек прилетело сразу. Ух, сколько! Ну да, пять, много. Только говорить не верялись. Семь штук? Сколько? Ой, не знаю. Ну так я летчиками не интересуюсь. Тонечка, я сам бог войны. Правда, вы веселые. Это наши леса. Нет, это не наши. Это немецкие разведчики. значит, немецкий разведчик с лейкой. Фотолейкой. Ну да, с фотолейкой, над нашим аэродромом. И что же его лейка видит? Его лейка видит, что наши самолеты стоят в той же фигурной позиции, что и вчера. Вот что его лейка видит. Ничего подобного. Полетайте. Вот здесь летайте. Так. Ну летайте, товарищ старшина. <звы> вот. Он видит, что наши самолеты... Ник оживают. Наша разом принимает полную боевую готовность. Вот смотрите. Ну, опять киски заела. Что? Это киспа. Киспа. Кискиз Но вот зато порхающие птички работают великолепно. Подожди. Кто там? Это я пришла, товарищ Галин, Старшина. Ефрейдер, закройте дверь поплотнее. Ага, понимаю. Значит так, пока этот ж -ж -ж -ж, наши макеты в это время пыр быр дыр Ага. А люди сидят в укрытии и ага. -э. -а -а -а -а. И все это значит, ты это, того, а? Исполнял ваше желание, товарищ старшина. Ах, вот как. Значит, стараешься. Ах, маскировщик. Ах, парень, парень. А -а -а. Товарищ гвардер старшина. Что, товарищи Фрейдер? Ваше задание выполнено. И ты тоже? Так точно. Докладывай. Товарищ гвардер старшина. Да. Лично. Ну, что? Была на свидании? Да. Сказал, что любит до гроба. Обещал жениться. Про самолеты спрашивал? Спрашивал. Что сказала? Сказал, что не велели говорить, но сели штук 70. А поверил? Я думаю, поверил, потому что заторопился и быстро ушел. Так. так. Почему он ругался-то? Мирно! Краснормейцы огурцов клубукова Колмыкова. Сейчас генералом некогда. Они там доколачивают, кого надо, так от имени командования объявляю вам за проявленную инициативу и отличные действия. Благодарность. Служим, Служим Советскому, Советскому Союзу. Больно. А вот это от себя лично. Спасибо. Спасибо. Господин генерал, только что получена радиограмма от агента Крауса. Так. На аэродром Большие Козлы село 70 русских самолетов. А, это, вероятно, тот самый аэродром, с которого они непрерывно бомбят наших позиций. Продолжайте. Одновременно воздушной разведкой замечено усиленное продвижение автотранспорта в районе хозяйства этого Семибаба. Семибаба? Это странная фамилия. Это командир беспокойного для нас хозяйства. Приказываю бомбардировочной эскадрилье «Райх» немедленно стереть с лица земли этого. Но третий день стояла, как говорят у нас, нелетная погода. Огурец! Держи! Огурцов! Я? Примите дежурство, ухожу на свидание. Куда? К жениху. Блондинкам нужен другой подход. Это мать требует нежности. Попробуем. Тонечка, одну минутку. Склоню голову немного влево по возможности. Ну, Подождите. Здравствуйте. Я хотел быть птичкой, пархающей около вашей шляпки. Кем бы вы хотели быть? Птичкой. Птичкой? Странно, солнца нет. А у вас явный перегрев головы. Тонечка, а если бы это вам сказал человек, которого вы любите? Батюшки, сейчас вас хватит хандрашка. Ну, скажем, лейтенант Крошкин. Успокойтесь, успокойтесь. Отпустите руку. Я никого не люблю. А его портрет в вашем сундуке? Да, портрет. Потому что мне нравится в людях дерзость, презрение к опасности и отвага. Можно мне повидать ебрейтора Холмыкова? Их нет, товарищ старший лейтенант. А ну че работать, работать. А скоро должна быть? Вам лучше знать, товарищ старший лейтенант. Мне? Почему мне? Извините. Вам-то известно, что есть в человеке нравится дерзость, отвага, презрение к опасности. Ну, да. Дерзость, это, конечно, все правильно. А ты че? Так он все равно скоро едет в Париж. Кто? Француз? А при чем здесь француз? Ну, правильно, я тоже говорю. При чем здесь француз, когда, понимаешь? Ходит и порочит голову нашим девушкам. Ищет друг называется. А, да, да, да, да, да. Какое нахальство! Слушай, ты мне вот что друг скажи. Где часто они встречаются? Э, все свободное время. Да. И даже где-то карточку его достала и приклеила прямо над кроватью. Здесь нельзя. Домаскируется да аэродром. О! Месье огурец? Огурцом. Я хотел повидать. Мадемуазель, я пойду. Тоню! Сеса. Она ушла. Ушла. Подождите, Моталь. Куда? А вы не встречали лейтенанта Крошкина? Где? О, я так, так... и думаю. Они встречаются. Огурцов не любит сплетничать. Не надо сплетен, не надо. Часто? Все, свободное время. Здравствуйте. Достал где-то его карточку и повесил над койкой. Вот такой как. Ого, плохо, плохо. Он плохой друг. Зачем же к не сказал? Какой лохальство, ах, а? Точно. Да за другую заточу с ремонами. Стараемся, старший лейтенант. Эх, погодка. Красота. Люблю солнышко, когда вовремя. Ну, Тихон Петрович, жди гостей. Дежурная, телефону. Слушай, ласточка. Говорит дежурный по объекту юфрейтор Есть передать, товарищ гвардии, полковник. Держать аэродром в полной боевой готовности. Давайте, голубчик, давайте. Порядочек, порядочек. Тихон Петрович, порядочек. Квадарев, внимание, готовность. Держать небо. Есть держать небо, товарищ старшина. Сорганушкин. Сарконашкин! Я. Ай, стя Иди сюда! Взрывы, шашки, чучело, боевую готовность! Сам садись за пианино играть будешь! Но играй мне так, чтобы немцы могли сегодня доложить своему начальству, что на советском аэродроме замечены огромные взрывы и пожары! Ясно? Я. Вот! Вот! Вот! Делаю! Кренчик, ах ты! Внимание! На горизонте десять юнкерсов! Давайте, голубчики, давайте, давайте, давайте! Сарконожкин, поиграй, поиграй! Идут, идут! Порядочек! Хорошо. Милости просим Так, армянок Ну, Тихон Петрович Давай пробовать твою механизму да. Так, хорошо Хорошо Двигаюсь. Двигаются, совсем как настоящие. Удирают, там I Пошли, садись! Давай! Хорошо! Давай еще! А ну давай, попробуй, детки. человека. Если вам не трудно, посмотрите, нет ли где-нибудь там моей ноги. Вот она, Тихон Петрович! Дергайте! В твою! Дергайте в мою голову! <связывая> Надя, ваши очки, Тихон Петрович! Вы не ранены? Цела, тиша, вы мой. Ой, у вас кровь. Где? При виде крови у меня всегда кружится голова. Молодец огурец, закоржил и вот. Ах, царство ему небесное. Сарканошкин! И вот, Объявляю благодарность за пожары. Хорошо работает. От, я знаю, ты раз стараться. раз-то. Раз. Работаю, ты, родились. Молодец, хорошо, отвечаешь. Что? раз-то, раз-то, раз-то, раз, <связывайте> Нет. От, раз. раз. Фу, черт, с тобой не говоришь, старайся. Э, э друзья Крошкины, давай-давай, кройте, голубчики. Ярошель, внимание, я полюс, сзади прицепи. Крошкин, прикройте хвост Фирошелю. Что случилось, Жан? Мотай Я... Я... Я... подбил. под на вынужденную. Духов, принимай команду, иду на выручку. Я сыру поду. Что с вами? Джес! Самолет для Рошеля резко пошел на снижение на территорию немцев. Вероятно, что-то случилось. Ваня. Нарушен, Наросен, я Вишня, слышите меня? Нарушен, слышите меня? Отвечайте, отвечайте. Крошкин, Крошкин. Виси, Лясфаиз. Изи, Лясфаиз. Нарушель. Вишня, Вишня. Я Крошкин. Я Крошкин. Вишня. Вишня. Я Крошкин. Возвращаюсь. Возвращаюсь. Я рушель. Нарушель. Агиб. Дед Петухов. Вы как окипал на Рошель. Дорогая бабушка, ты за меня не волнуйся. Я чувствую себя хорошо. Нас бомбят каждый день. Я? Ефрик, мы оставим детей со старшего до моего возвращения. Я пока буду с Огурцовым осматривать новую площадку, вы здесь все подготовьте к отъезду, понятно? Понятно. Тут у нас есть один парень. Фамилия его просто Огурцов. Какой он смешной, бабушка. Ну да, в человеке это главное не красота, а ум. И даже, скорее, не ума, а симпатия. И даже, скорее, не симпатия, а просто, чтобы он нравился. Ну, так вот этот Огурцов мне совершенно не чуточки, ну, ни капельки не нравится. Ей-богу, бабушка. Когда я ездил, бывало, <с CHARETische> <пон predio> а вы когда-нибудь ездили верхом на лошади, а? Игорь Петрович? В детстве на деревянной. На деревянной? Давай, Визу! <avanzas> давай, Визу! Ну чего? Чего смешного? Гусар падает с лошади. Надо помочь. Снарядилась на свидании к жениху. Хоть бы последний, товарищ гвардии старшина, надоел он мне окаянный! Последний, последний. Сегодня его возьмут. Не возить же собственного шпиона на новую площадку, а? Слушай, ты задержи его подольше, ладно? Понятно. Уступай. Поехали. Возвращайтесь скорее, Тихон Петрович. Если вообще сможете уехать. Спасибо, Тонечка. Нет, огурец не справится. Нет, Нет сэ, справится. Свалится. Да, я говорю, свалится. Мы с тобою, Васька, кони, прошли воду и огонь. После жизни боевой Возвратимся мы домой. Поднесут родные нам Восемь раз поделись Тигаран. Тиребары, перебаря, передали тебе дату. да да да Что? что? Уши не да что. да да не да да да да да да да да да да да да Заколачивают! Внимание, внимание! Казаки! На опушке показался казачий патруль! На опушке казачий патруль! Огонь! Подними! Пусть! Пусть! Пусть! Пусть! Пусть! Не знаю, спросите у лошади. После обстрела от группы оторвался в задник. скачет в наше расположение. У него в руках белый флаг. Вероятно, это парламентер. Русские предлагают сдаться или нас уничтожат. Вот что, ребята, начинается общее выступление. Ночью предстоит большая работа. А ну-ка где отдыхать? Вонови! Он понет! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Значит, хорошо. Плохо, плохо, плохо. Гром фронт, а мне ремонт. Плохо, плохо. Ваня! Ресятка. Пальчик. Примите, это сувенир. Это не мать. Нет, нет, нет. Чтоб долго носи, проняй, проняй, проняй. А я очень никогда не любил прощать, и все время прощаюсь. Мы живем эпох прощаний и разлук. С мать, с отец, от а сейчас с вам. А. И с мадемуазель, Гала. хотели сказать Тоня. Тоня? А, Еврейтор! Как две капли э, воды похожи на ромашку. Вам очень нравятся ромашки. Нравятся ромашки мне. А любуйтесь ею вы. Где? На жачушке. Так это вы, а не я. Честное слова я не видал. Я? Слово? Слово, француз, слово офицер. Жан, не будем свиньями. Пойдем просим с этой чудесной девушкой. О! Ужинать не в час. Да как же? Обещали ведь до гроба. Тонечка, время военное, там наступление, а я. Адье. Сад, она такая миленькая. Сеса. Шарма. Она такая. Такая стройненькая. Она голювоглазая. Она такая. Сергей Трафимович, подождите. Нет. Да. Я вас провожу до станции. Да не надо. Сергей Сафимович, Жан, мы горим. Коз два чучелю. Ну обнимите меня хоть на прощание. Эх, девушки, девушки. Месные вы девушки. Чуть поманишь вас, а вы так и растаете. Ну, пора, Тонечка. Адьё! Стойте, стрелять буду! Что ты, Тонечка? нельзя так шутить. Ведь он уже заряжен. Не надо расстраиваться, Жан. Не надо плакать, хватит. Ну, правда. Правильно. правильно. Не такая вся уж миленькая и стройная. Сэйса, какие-то лива, Сэйса, неуживая, Сэйса, него любопытная. Ну, правильно. Он а займитесь девушкой. Сейчас я ему буду морду таранить. Чай? Серьги. Смотрите, не простудитесь! Не надо плакать, не надо плакать. В чем дело, Еврейка? Небольшое объяснение в любви. Да ничего себе. А, зеркало разбил. Сам того не стоишь, мерзавец. Ты ведешь до штаба. Слушай. Так смотри, чтобы не убежал. Это ССС. Не беспокоить. беспокоиться. У нас на этот ССС есть свой ССС. Чего? ССС это старый солдатский способ. Вот а -а. он. какой способ? А я ему пуговицы, из брючек то срезал. Ну а теперь пускай бежит. Молодец. Ну ладно, давай, иди. Ну, шагом. арч. Давай. Успокойтесь, Тонья, мы с вам постраданный боец. Ну, как, как себя чувствуете, Тонечка? Ничего, только знобит немножко. А ну ты просто перенервничай. Наверное. Бедный Ванья, опять тебя поковал в сундук. Как своего спасителя. Тогда и меня упаковали в сундуху. Плохо, плохо, плохо. Дочка, знак нашей дружбы, а ведь мы ж друзья. На всю жизнь. Пришлите мне свою фотографию, и она меня будет тоже. Обязательно. Все время кощами, и нету время на свидание. Но без прощения не было бы свиданий. Тогда к вам просьба. Если встретите маленький цветочка... Ромашка? Любит, не любит? Но-но-но, но, но. не забуденька. Не забудочка. Точно. Вспоминайте, Лагошель. Жан... Я вас никогда не забуду. Вот, возьмите на санец. Правда, правда. Не напишите два слова. Пары. Улица Вольтеев. Контор Натаруец, сын. Прощайте, Тоня. Контора очень грустно. Тонечка. Пишите мне по адресу Сталинград. Улица Победы. Наверное, такая будет Мне. Прощайте, Тонечка. Прощайте, маленький я пройду. До свидания, дорогие друзья! До свидания. Таких не любят. А если бы кругом море и тихо-тихо... Иду! Мы сидим на веранде, и шесть кругленьких головок не меньше торчат из-за стола или печут своими детскими глазками. И все. Как две капли воды похож на тот, но проснись, Тихон, и не мечтай. Работай с сейчас видим. В порядок? Товарищ старшина! Ты что, немцы? Ты что, с ума сошел? Где Вон там, в лесу. Мать честная, котел гуляет не вовремя. А ну блин наш, да, скорее всего, быстро. в круговую оборону. Без моей команды не стрелять, понятно? Понятно. Они По местам. Есть. Так, подпустим немцев поближе, а потом дадим им прикурить. Эх, так. так. Порядочек. А где они? Направо за височком. Ох! А, Ох! А, что а! за сделал? Кто стрелял? Стрелять команды не было? И вот все он виноват, товарищ гвардии старшина. А как? Я думал, огонь. Ну и... Какой огонь? Тетеля. Я говорю.. Что, с ума сошел? Ну, ну я Ой! Ой, я не выдержу! Тиша! Он Вон, товарищ гладится сюда! Честный слово он! Он! ей Богу, он! Огурец! Огурец! И с белым флагом Гвардия гвардии старшина Семибаб, красноармеец Огурцов конвоирует колонну пленных немцев во главе с командиром дивизии генералом фон дер 7 Семибаб? Кажется, Семибаб. Разрешите доставить пленных до штаба, после чего прибыть для дальнейшего прохождения службы. Молодец, Тихон Петрович, рядовой моей команды. Разрешаю. Товарищ гвардии старшина. Да. Разрешите на минуточку. Ох, циркач! Разрешаю. Держи. вот это солдат. А, да. а а Герои. Вот оно-то. Доведетесь до штаба немцев и вернетесь назад. Есть, товарищ сложный. Сложный. Извиняюсь, шпрехензе Я. Ага. Интересуюсь полюбопытствовать. Вы что ж, добровольно сдались или когда вас за эту, как ее, машинку взяли? Не понимаю. Ага. Не шпрехенз, значит. Понимаю. Ну, как же это все случилось, Тихон Петрович? Да все очень просто. Сначала они меня взяли в плен, потом я их, а еще раньше вы меня. Тихон Петрович, как это вы тогда говорили? Очень хорошо, а? Да нет, глупо. Я хотел быть птичкой, еще около вашей пилотки. Нет, вы тогда говорили шляпки. Шляпки. Знаете что, Тихон Петрович, я не возражаю. Тонечка, нет, нет, Тихон Петрович, говорите, ведь у вас ужасно бархатный голос. К черным брюкам в полоску идет галстук кискиз и черный, как ночка, котелок. Боже мой, боже мой, какой же вы осел. Не возражаю. Вы знаете, Тонечка, после типика это уже шаг вперед. Ширкачи, поехали! Любитель, давай! Возьмите ваш дневник! Тонечка, я вас очень люблю. Поет Все, как две капли поёт, воды, похожи на Тоня. И обязательно хоть немножко поёт. на вас, иначе я не согласна, ваша поёт Тоня. Дорога бежит пронзовая, по звезды полей и лепов, и Божье провожает живая, Большая, как небо, любовь, Любовь, любовь, большая, как небо, любовь, любовь, любовь, большая, как небо, любовь. Так окончилась, друзья мои, повесть о войне, о долге и о любви. на огурцов. Все.